Страшная правда о том, какой ужас нам готовят глобалисты зимой 2022 года. Мы рискуем увидеть регулярные блэкауты и веерное отключение электричества на всей западной части европейского континента. В условиях отсутствия тепла и удорожания продуктов питания неизбежно произойдет рост числа инфекционных и простудных болезней, а это значит, что поставленные глобалистами задачи по сокращению населения начнут выполняться. Становой хребет экономики ЕС в результате всех этих пертурбаций окажется сломан. По цепочке хаос начнет нарастать и в других регионах. И сценарий золотого миллиарда может быть реализован даже раньше, чем предполагают его разработчики. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Блюк, И в этом важнейшем видео я расскажу вам о по-настоящему шокирующих новостях. Первый из которых заключается в том энергетическом коллапсе, который может наступить в первую очередь в Европейском Союзе уже этой зимой, зимой 2022 года. И вторая новость, которую мы разберем, это так называемый указ о развитии биоконвергентных технологий в Российской Федерации. Указ президента РФ, который кажется откровенно жутким, если он будет в итоге подписан. Этот указ президента Российской Федерации был опубликован, собственно говоря, совсем недавно. Ну и сейчас он находится в разработке. Когда его доработают, он должен быть уже окончательно подписан президентом. В основе этого законопроекта лежит идеология трансгуманизма, чуждо христианскому началу русской цивилизации. Нам предлагается окунуться в сюжет американского фильма «Матрица», где миром и всеми процессами вокруг управляет суперкомпьютер. Эта всемогущая машина может оценивать модель поведения каждого индивидуума, вплоть до расчета вероятной продолжительности жизни. Однако, ключевой аспект заключается не только в сомнительных технологиях вроде ГМО или 5G, а в расчеловечивании цивилизации в целом и в каждой сфере в частности. Дело в том, что это подтверждает как раз таки то, что Россия не вышла из глобалистической этой игры, так называемой, под названием «Великая перезагрузка». Это подтверждает то, что Россия, как было раньше, так и остается глобальной экспериментальной площадкой мировых элит, экспериментальной площадкой четвертой промышленной революции. Именно так начали называть Российскую Федерацию эти самые глобалисты после подписания определенных документов, которые, собственно говоря, и делают Россию экспериментальной площадкой четвертой промышленной революции. Именно так это звучит. Все протесты сегодня это просто конвульсии перед смертью известных ныне человеческих прав и свобод. Следующий мир уже никогда не будет прежним. Что произошло? А произошло следующее. 31 июля 2020 года был принят федеральный закон номер 258 В. ФЗ, об экспериментальных правовых режимах в сферах цифровых инноваций в Российской Федерации. Ну а многие люди в связи с начатой войной в Украине считают, что вот эта война является как раз таки тем фактором, который говорит о том, что Россия вышла из этой глобалистической повестки и якобы начала бороться против этих самых глобалистов, что выражается в войне в Украине. Так вот это полный бред. У войны в Украине абсолютно другие цели, и у тех, кто ее организовал, и э, никуда Россия не вышла, ни с какой глобальной повестки, благодаря этому видеоролику, если вы человек здравомыслящий, вы это поймете. И чтобы это понять, необходимо обязательно досмотреть это важнейшее видео внимательно до самого конца, после чего прошу вас поделиться ссылками на него с друзьями, пишите комментарии также под этим видео после его просмотра, поддерживайте лайками. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, и жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Также, друзья, призываю вас подписываться на другие мои крайне важные и полезные ресурсы. Ссылки на них также, как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Особенно прошу обратить ваше внимание там на мой канал в Телеграме, информационный канал, проходите и подписывайтесь. И канал в Бастионе, где я в первую очередь публикую видеоролики с Ютуба, а потом уже публикую их Здесь, Ну и конечно там будут наши контакты касаемо трудоустройства в Европе, конкретно в Польше, потому что у меня здесь свое агентство по трудоустройству, там будет ссылка на наш сайт с актуальными вакансиями и номера наших специалистов по трудоустройству. Если вы заинтересованы в работе в очень развитой и динамично развивающейся дальше европейской стране, такой как Польша, обязательно обращайтесь. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали. Энергетический коллапс как этап великой перезагрузки. Выживет ли Европа зимой 2022? Тот факт, что наблюдаемые в ряде стран проблемы с топливом и электроэнергией являются частью запущенного примерно два года назад плана Великой Перезагрузки, в последнее время становится вполне очевидным для большей части думающей публики. Одновременно с этим в благосфере появляется все больше рассуждений на тему того, как и зачем мировая закулиса готовит катастрофу в сфере энергетики. На предварительном этапе реализации данного замысла, его цели и задачи проходили моделирование и с этой целью было запущено мероприятие под названием «Киберполигон-2022», где обкатывался вариант с разрывом цепочек поставок, считает независимый финансовый аналитик Александр Лежава. На повестке дня новый вирус, который нанесет удар не в легкие, сердце или мозг инфицированного, а паразит информационные и банковские системы. Цивилизацию должна обездвижить киберпандемия. И произойдет это по мнению владельцев транснациональных корпораций в ближайшее время. Но обо всем по порядку. 9 декабря 2021 года в Израиле под эгидой Всемирного экономического форума ВЭФ были проведены учения на тему кибербезопасности, которые устроители назвали ⁇ Коллективная сила ⁇ В международном мероприятии приняли участие представители Всемирного банка, Международного валютного фонда, Банка международных расчетов, Министерства финансов Израиля, а также компании по разработке программ для управления кризисом. Best. На тренинге присутствовали представители властей Австрии, Арабских Эмиратов, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов, США, Таиланда и Швейцарии. На сессии отрабатывались совместные действия банковских систем и правительств стран, объединившихся вокруг Соединенных Штатов. Сценарий симуляции предложил утечку в публичное пространство секретной информации и последующую фабрикацию ложных новостей, которые, согласно легенде, привели к глобальному финансовому хаосу. Напомним, что подобное предвосхищение событий можно было наблюдать в Нью-Йорке 18 октября 2019 года. Там университетом Джона Хопкинса при участии фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума была проведена отработка действий в условиях пандемии. Учения назвали «Событие 201». Примечательно, что в учениях приняли участие представители тех же стран, которые вновь встретились для прогнозирования будущего человечества на территории Израиля. Организаторы тренинга, проведенного в США, предлагали партнерам вводную, согласно которой в Бразилии появился новый штамм коронавируса, убивший 65 миллионов человек. На декабрьском же форуме лица, наделенные властью в области финансирования и экономики в международном масштабе, сообщили, что кибератака произойдет внезапно. Изловредная программа молниеносно распространится по всем странам мира, аналогично коронавирусу только в 10 раз быстрее. Будет полностью парализован интернет, отключится электричество, перестанут работать системы жизнеобеспечения, отопление, водопровод, канализация, замрут промышленные предприятия, остановится транспорт, в считанные дни цивилизация погрузится в хаос. Затем грядет новый дивный мир. Об этом сказал глава Всемирного экономического форума ВЭФ Клаус Шваб. Примечательно, что господин Шваб фактически дал гарантии. Кибератака, которая разрушит цивилизацию, произойдет в обязательном порядке. Это лишь вопрос времени. Также немножко хочу разъяснить вам такое понятие, как «великая перезагрузка». То есть это ассоциируется с тем, что м, «великая перезагрузка» — это некая положение вещей в мире, которое было создано искусственно для того, чтобы обнулить нашу цивилизацию и создать на ее руинах так называемый дивный новый мир. Как и эм, говорилось в соответствующей видео вставке об э, соответственно учениях киберполигон 2021-2022 это вероятнее всего может быть как раз таки кибератака на определенные системы Крах которых, в свою очередь, повлечет за собой коллапс различных энергосистем, как в Евросоюзе, так и, возможно, в Соединенных Штатах Америки. Ну и, конечно же, обвинят в этой кибератаке именно Россию, потому что она сейчас официально стала и признана мировым злом, таким, такой внешней угрозой, да, созданной. Ну понятно, что искусственно, конечно, вторжение в Украину, все. Но я уверен, как и говорю практически в каждом своем видео, что это договорняк как России, так и Запада. Все это вторжение и этот спектакль сделан для того, чтобы создать в первую очередь для Запада внешнюю угрозу в виде России, а для русских людей внешнюю угрозу в виде злобного и страшного Запада. Так вот, может произойти такая вещь, как кибератака официально будет заявлено, что кибератака произошла э, со стороны России русскими хакерами, и поэтому Европа э, или там, большая часть цивилизованного мира погрузилась в хаос. Отключилось электричество, перестали работать основные системы жизнеобеспечения, исчез интернет и так далее и так проще, и все, что с этим связано. Вот такой сценарий развития событий я, конечно же, рассматриваю. Ну и здесь очень удобно, вдвойне удобно опять же иметь такого врага, как Россия, потому что именно ее можно будет в этом всем, конечно же, обвинить. А она с радостью примет эти обвинения, так как предатель Путин, предатель России и российского народа уже достаточно давно... Очень плотно сотрудничает с этими самыми глобалистами, более того, даже является их марионеткой. В этом я абсолютно убежден, как и большинство других президентов развитых стран мира. Суть в том, что ну, зима может быть, э -э, если можно так выразиться, очень веселой, друзья. В кавычках, да. Э -э, вот, э -э, ну, и что касается биоконвергентных технологий. В России, ведь как заявляли эти эксперты, которые были перечислены сегодня, в России-то по-любому не должно быть никаких проблем с электроэнергией, вообще с энергией, но ну, потому что страна, наверное, э, самая богатая в мире природными ископаемыми, но тем не менее и так у многих даже в самые лучшие годы часто зимой исчезало как и отопление, так и газ пресловутый, который Россия переполнена, так и свет. Почему так происходит? Ну... Если вы человек, обладающий хотя бы неким количеством серого вещества в голове, в черепной коробке, то вы понимаете, почему так происходит, из за тотальнейшей коррупцией. Но представим, что все эти ужасы, которые были перечислены, каким-то чудом не коснутся Россию зимой 2022 года. Зато есть другие очень интересные направления, такие как... вот этот самый указ президента о развитии конвергентных, биоконвергентных технологий в России. Что-то такое. Это по сути завуалированный термин, обозначающий слияние человека с машиной. Простыми словами, словами, это и есть та самая четвертая промышленная революция, потому что она как раз-таки подразумевает собой то, что на этом этапе промышленной революции, потому что это четвертая, до этого было три, так вот четвертая будет характеризоваться в первую очередь тем, что человек, ну, собственно, сольется с машиной. Лобби трансгуманизма РФ и его звериный оскал. Анализ проекта указа о конвергентных технологиях. Несмотря на якобы полный и безоговорочный разрыв отношений с бездуховным западом, на текущий момент в России обсуждается юридическая новелла, первичная идея разработки которой восходит к глобальным структурам. О ее сути в студии Сталинграда рассказал питерский правозащитник Денис Шульга. Как оказалось, Российское Министерство Образования и Науки подготовило стратегию развития природоподобных технологий, которая легла в основу одноименного проекта указа президента РФ. Указ президента РФ, который кажется откровенно жутким, если он будет в итоге подписан. Прежде всего, эксперт отмечает, что данный документ разработан полностью по западным методичкам, вплоть до использования типично англоязычных терминов, не поддающихся русскому переводу. Например, в тексте встречается термин «мега-сайенс». Интересно, что среди его авторов значится Курчатовский институт, руководимый близким другом Путина и якобы активным критиком глобализма Академиком Ковальчуком. В основе этого законопроекта лежит идеология трансгуманизма, чуждое христианскому началу русской цивилизации.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 а в и цивилизации в целом и в каждой сфере в частности. Иными словами, решение о преобразовании людей в новое обличие уже кем-то принято. Что произошло? А произошло следующее. 31 июля 2020 года был принят федеральный закон номер 258 ФЗ – об экспериментальных правовых режимах в сферах цифровых инноваций в Российской Федерации. Звучит красиво, правда? Я бы даже сказал, восхитительно звучит. Но что же значит это на самом деле? На самом деле суть закона заключается в двух словосочетаниях – это экспериментальный правовой режим и цифровые инновации. Вопрос. Чем чиновников не устраивает существующий правовой режим? Удивлены? существующий правовой режим препятствует чему-то, препятствует что-то реализовать. Что же именно? Ответ, как некоторые уже догадались, лежит в плоскости второго словосочетания, то есть в плоскости цифровых инноваций. А к чему призван существующий правовой режим? А существующий правовой режим призван каждому гарантировать конституционные права и свободы, то есть Существующий правовой режим защищает интересы человека, в частности и общества в целом. А, так вот оно что: существующий правовой режим препятствует внедрению цифровых технологий и инноваций в разрез с правами и свободами человека. Вот так вот: бизнесмены на высшем уровне, как оказалось, заранее озаботились возможностью упразднить ваши права и свободы. Пока экспериментальный правовой режим планируется вводить аккуратно. Частично он уже работает. Собянин в 2020 году его инициализировал 1 июля. Заметьте, рассматривался этот закон уже 7 февраля 2020 года. Прошу вас еще раз обратить внимание на эту дату. 7 февраля 2020 года а размышлять над ним, видимо, начали гораздо раньше. Но что поражает еще больше, так это то, что о введении нового правового режима также объявили в октябре 2021 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе и заявили, что теперь в России будет создан центр четвертой промышленной революции. Я уже рассказывал об этом явлении в общих чертах в одном из своих предыдущих видео, но так как оно по непонятным мне причинам было удалено Ютубом, предлагаю разобраться в этом еще раз, но уже более подробно. Что это значит? Кто будет этим заниматься? Главные участники эксперимента и так далее? По словам вице-премьера Д. Чернышенко, который и подписал этот меморандум, основной целью создания в России центра промышленной революции является повышение узнаваемости России в мировом сообществе, а также возможность обмена с членами ВЭФ накопленным опытом и экспертизой. Так как Россия находится в стадии формирования цифрового государства, это просто необходимо. Для этого в 2022 году будет запущено развертывание проектов искусственного интеллекта и интернета вещей. Сразу даем расшифровку. Что такое интернет вещей? Это глобальная вычислительная сеть, которая объединяет физические объекты для взаимодействия друг с другом и с внешним миром. То есть все вещи должны быть подключены к глобальной сети. Например, вся бытовая техника, автомобили, инструменты и тому подобное. Этот проект уже давно хотят запустить по всему миру, но только сейчас, с появлением технологий 5G, стало это возможным. Более того, сейчас уже тестируется и 6G. Это интернет живого тела человека. Да-да, и многие из нас подключены к такому уже сегодня. Вы спросите, как? Сейчас все поймете. Интернет-тел имеет три поколения развития. Первое. Это внешние устройства, которые считывают данные с наших тел и передают их по Интернету. Apple Watch или Fitbits. Знаете такие? Второе. Это внутренние устройства, например, кардиостимуляторы, кохлеарные импланты и цифровые таблетки. Третье. Это встраиваемые устройства. После подключения любого устройства из этих трех поколений к глобальной вычислительной сети происходит обмен данными. Также появляется возможность ввести дистанционный контроль как самих устройств, так и информации, которую они передают. Так вот, после подписания меморандума с 2022 года в России будут созданы на определенной территории места, где все эти инновации начнут применяться. Какие это будут территории, какой определенный круг лиц, который будет участвовать в этом эксперименте, пока не разглашается. Единственное, что пока известно, что там, где запустят новый экспериментальный режим, законы из статьи кодекса, которые противоречат реализации этого проекта, действовать не будут. На фоне этого не такими уж и непонятными становятся законы, принятые в последнее время в России. Это и закон о принудительной эвакуации, и закон о полиции, и о массовых захоронениях, и многие другие, о которых я уже рассказывал на своем YouTube-канале и буду рассказывать в будущем. Как к этому относиться? Наверное, каждый решит для себя сам. А для того, чтобы понять, какой нас ждет мир в ближайшее время, прочитайте книгу Клауса Шваба, руководителя Всемирного экономического форума «Четвертая промышленная революция». То есть э, мы сможем путешествовать по виртуальной реальности без каких-либо проблем, к нам в голову будут вставлены определенные датчики, которые позволят нам заходить в интернет просто силой мысли. Более того, со временем мы вообще э, станем по замыслу тех, кто это все задумал, должны будем стать неким иным видом, уже не человеком, а смесью человека с машиной, что позволит нам как жить гораздо дольше, так и соответственно, быть гораздо сильнее, умнее, подвижнее, ну и все, что с этим связано. Что в перспективе должно будет открыть для нас возможности покорения других планет и галактик, потому что это даст возможность путешествовать через миры, как предполагается. Вот такое преобразование человека. Ну а должно начаться это преобразование именно в Российской Федерации, можно было бы опять поднять разговор о том, что вот Россия вышла из этого проекта. Но нет, не вышла. И подтверждением тому, опять же повторюсь, является вот этот самый э, указ президента Российской Федерации о стратегии развития природоподобных конвергентных технологий. Вот э, проект этого указа сейчас на ваших экранах. То, что он будет подписан, не вызывает, конечно, никаких сомнений, просто, возможно, там что-то доделают, переделают и потихоньку начнут медленно, но верно внедрять эти технологии и все, что с ними связано, на территории Российской Федерации. Так какие права и свободы граждан планируется упразднить? А упразднить планируется ниже следующее. Сведения об абонентах операторов связи являются информацией ограниченного доступа, а для их передачи третьим лицам надо получить согласие абонента. Пункт 1 статья 53 ФЗ о связи. Гарантия тайны связи. Пункт 1 и 2 статья 63 ФЗ о связи. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Пункт 2. Статья 5 ФЗ о персональных данных. Сбор персональных данных допускается только с согласия их субъекта, то есть человека, к которому эти данные относятся. Исключения есть, но они четко очерчены законом. Пункт 1. Статья 6 ФЗ о персональных данных. Субъект персональных данных может отозвать свое согласие на обработку. Пункт 2. Статья 9 ФЗ о персональных данных. Обработка персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также биометрических персональных данных, допускается только с письменного согласия их субъекта. Ограничения строго установлены законом, пункт 1 и 2 статья 10, пункт 1 статья 11 ФЗ о персональных данных. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагностики, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну – Пункт 1. Статья 13 ФЗ об основах охраны здоровья граждан. Клиническая апробация. То есть практическое применение разработанных и ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации может применяться при оказании медицинской помощи только при условии соблюдения строго определенной процедуры. Статья 36.1 ФЗ. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, допускается в случае наличия медицинских противопоказаний к рекомендуемым препаратам. Индивидуальной непереносимости по жизненным показаниям. Пункт 15. Статья 37 ФЗ об основах охраны здоровья граждан. На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном по Правительством Российской Федерации, уполномоченным или федеральным органом исполнительной власти. Пункт 4. Статья 38 ФЗ об основах охраны здоровья граждан. Так вот... Все перечисленное выше – это серьезное препятствие ко внедрению цифровых инноваций, перечисленное в территориях с введенными экспериментальными правовыми режимами упразднится. Полагаю, теперь понятны все принимаемые законы и ограничительные меры, и надеюсь понятно, что все протесты просто абсурдны в свете этой давней новости. Эти ребята идут на два или более года впереди нас. Каких сфер жизни коснутся изменения? Медицинская и фармацевтическая деятельность, проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания, сельское хозяйство, финансовый рынок, продажа товаров, Работ, услуг, дистанционным способом. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, эксплуатация зданий, сооружений. Предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля, надзора и муниципального контроля. Промышленное производство, промышленность. Не надейтесь! Что вам удастся уберечь детей от этого эксперимента? Они сами ринутся туда. Но разве подросток откажется от встроенного в голову интернета? Разве не захочет понтануться перед сверстниками, записью видео из зрительного нерва на карту памяти в затылке? А если ему бил предложит заработать битков, согласно патента WO 2020060606. Cryptocurrency system using body activity data. Без вариантов увлекутся многие, вопреки чтениям родителей. Вы скажете, как такое вообще возможно, что за ерунда, не нагоняй жути, не выдумывай чушь, это чистая фантастика. Не переживайте, вы уже многие сами добровольные участники данного эксперимента. Уже работает интернет вещей и интернет тел. Вещи подключают к беспроводному интернету. А ваши тела постоянно передают биометрические данные в сервера производителей различных гаджетов, таких как фитнес-браслеты, спортивные трекеры, часы, да и просто смартфоны. Вы добровольно уже тестируете сети шестого поколения. Многие скажут из вас, что ну как они будут это делать? Ведь Россия из-за неимоверных санкций небывалых, введенных против нее большинством развитых стран мира, лишилась возможности закупать различные комплектующие, необходимые для создания тех или иных технологий. Да? Комплектующие, которые не может произвести сама Российская Федерация по тем или иным причинам. Но если речь идет о великой перезагрузки и четвертой промышленной революции то поверьте россию снабдят всем необходимым чтобы она могла успешно проводить эксперименты над своими гражданами а один эксперимент уже э Проведен. И этот эксперимент, пожалуй, является самым ключевым. Он называется «Зомбирование и промывка мозгов». Ведь сейчас э, многие россияне, не говорю, что там почти все или большинство, но точно знаю, что очень многие, абсолютно уверены, что Украину захватили фашисты, а Россия там всех освобождает и везде несет только мир, свет и добро. Э, Путин – это самый лучший президент, который выступает против глобалистов и глобальных элит. Модель тотального доминирования так называемого «золотого миллиарда» несправедлива. Ну, почему вот этот «золотой миллиард» из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительность, она делит народы на первый и второй сорт, а потому является российской и нелоколониальной по сути своей. Ну и так далее и тому подобное. А то, что их собственный уровень жизни летит с неимоверной скоростью в пропасть, то здесь как бы многие люди, наверное, в России предпочитают просто-напросто не задумываться об этом, чтобы жить было проще. Ну, наверное, так. Я знаю, что большинство из тех, кто меня смотрит, это именно люди, проживающие на территории России. Напишите в комментариях, вот как так может быть, что в такой богатой природными ресурсами стране, как Россия, более-менее приемлемый уровень жизни только в таких городах, как Москва и Питер. А если брать российскую глубинку, глубинку то там просто мрак. Экстремальная жара под палящим солнцем больше не страшна для жителей Уссурийского района. Городские власти нашли свой метод борьбы с показаниями термометров, пугающий рост которых каждое лето продолжает обновлять температурные рекорды на территории Приморского края. Ну классно же. Прям классно. Когда холодненькая водичка, такая жара, это же здорово, это же приятно. По словам председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина, безопасность сограждан в условиях адской жары сейчас для него на первом месте. Для меня самое главное, чтобы люди в моем округе чувствовали себя безопасно. Вот это вот самое главное. По распоряжению председателя, весь оставшийся летний период на территории Уссурийского района коммунальные службы будут выявлять граждан, оказавшихся под палящим солнцем, и спасать их от знойного пекла. Замученные жарой жители Уссурийска с интересом восприняли данную инициативу председателя. По их словам, подобная забота о самочувствии граждан крайне редко встречается среди власти имущих. Не ожидал, но было приятно. Замечательно все. Вообще шикарно. Духота такая невыносимая просто. Бля. Ну, тотальный мрак. Вам не кажется это странным вообще? Но при этом удивительным образом поддержка Владимира Путина после его агрессии против Украины выросла в разы у подавляющего большинства населения России. И пофиг всем, что мы живем в дерьме, что мы живем на грани нищеты, что мы не знаем, что будет завтра, возможно, останемся на улице без куска хлеба и так далее. Главное, что мы освобождаем там кого-то от чего-то, или захватываем, или возвращаем, как любят говорить в России, свои исторические земли. Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Да, конечно, этот золотой миллиард не случайно стал золотым. Добился очень многого. Но не только э, занял свои такие позиции благодаря э, каким-то реализованным идеям. В значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке. Ну как же, так и было. Индию он сколько грабили. Поэтому и сегодня элиты этого золотого миллиарда панически боятся, что другие центры, мирового развития, могут представить свои варианты развития. Но как бы западные и так называемые наднациональные элиты не стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста. Ну вот такой парадокс. И это тоже эксперимент. Это тоже эксперимент, э это часть великой перезагрузки и четвертой промышленной революции. Эксперимент, начать который было решено еще в прошлом году, повторюсь. И он успешно начался в 2022. То есть в прошлом уже было озвучено, что он начнется в 2022. И все думали, с чего же он начнется. Вот с этого начался. С эксперимента по тотальному зомбированию населения. Следующий этап будет уже расчеловечивание полное населения слияние человека с машиной и таким образом те люди которые останутся в живых после всей этой великой перезагрузки станут биороботами послушными а элита соответственно уже проверив от а до я все эти технологии на обычных людях начнет применять их к себе но уже с целью того чтобы продлить свою жизнь улучшить свои различные способности как когнитивные так и физические модифицировать поста на себя, опять же, для продления жизни и улучшения способностей, и так далее и тому подобное. Кроме того, эта штука планируется не только в России. Эксперимент готовится во всем мире, так, 12 октября 2021 года, то есть недавно, главы 43 крупнейших государств мира подписали декларацию об экспериментальном правовом режиме, а остальным из 195 стран просто навяжут повестку эксперимента. Но безусловно Россия тут впереди планеты всей. Не думайте, что это как-то относится к конспирологии. Всего лишь декларация принята за рамками национальных интересов населений стран. Конечно же, это просто не более чем совпадение. Каждый для себя сделает свой вывод, но вещами скоро станут все. Пророчество Иоанна Богослова теперь уже не так уж и фантастичны. И этому теперь есть вполне научное название – трансгуманизм. Что же это такое и как это может уничтожить человека как вид уже в ближайшее время? Давайте разберемся поподробнее. Трансгуманизм считает, что следующим этапом эволюции человека является слияние человека с технологиями. Говорят, что новая порода киборга замене человека разумного и выведет жизнь во Вселенной на новый уровень. То, что звучит как научная фантастика, может представлять серьезную угрозу для ближайшего будущего и скоро повлияет на жизнь каждого. Трансгуманизм. Будущее принадлежит машинам. Менее чем через 50 лет люди сливаются с машинами и навсегда теряют свою биологическую оболочку. Это освобождение от страданий, недостатков и ограничений биологического тела. Смерть, болезнь, старость. Все это скоро уйдет в прошлое. Мы будем как боги. Всемогущие, бессмертные и неограниченные. Что ж, по крайней мере небольшая элита из нас. Самодельная раса которая возьмет на себя господство этой планетой в будущем, в то время как жалкий Homo sapiens постепенно стирается из истории Вселенной. По крайней мере, так считают так называемые трансгуманисты. Это не просто похоже на религию, это она и есть. Это бескомпромиссная религия материализма, окончательный триумф человека над природой. Люди должны искупать не духовность, а технологии. Технологическая особенность. По убеждению трансгуманистов, технологическая сингулярность – это время, когда машины становятся такими же умными, как люди, и оба сливаются в один вид. Все знания человечества, особенно генная инженерия, нанотехнологии, неврология и кибернетика, будут объединены в единое целое для рождения новых супервидов. Особенность. Это будущее, в котором темпы технологических изменений движутся так быстро и так далеко, что человеческое существование на этой планете необратимо меняется. Мы объединим силу нашего мозга, все знания, навыки и личные причуды, которые делают нас людьми с нашей компьютерной способностью мыслить, общаться и творить так, как мы не можем представить себе сегодня. Это объединение человека и машины с внезапным взрывом искусственного интеллекта в сочетании с бурными инновациями в области генетических исследований и нанотехнологий приведет к миру, в котором больше не существуют различий между биологическим и механическим, жизнью между физической и виртуальной реальностью. Эти технологические революции позволят нам преодолеть наши слабые тела со всеми их ограничениями. Болезнь, как мы знаем, ликвидируется. Человеческое существование пройдет скачок в эволюции. Мы сможем жить столько, сколько захотим, объясняет Рэй Курсвелл, один из пионеров трансгуманистов. Трансгуманизм – религия элиты. То, что поначалу трудно воспринимать всерьез, многие считают одной из величайших опасностей нашего времени. Потому что эту новую религию возглавляют не только немногие любители научной фантастики, но прежде всего представители международной элиты. Трансгуманисты базируются в крупнейших компаниях мира. Они проводят исследования в крупнейших университетах, занимаются политикой. У них есть деньги, а значит и власть. Именно богатые, сильные и проницательные не выполняют обещания спасения трансгуманизма в надежде на бессмертие и всемогущество. Таким образом, хотя самые сомнительная теории заговора повсюду невероятны, этот заговор полностью раскрыт. Помимо того, что мы должны стать послушными и служебными сущностями, нас должно стать явно меньше нынешних 8 миллиардов. Именно под эти цели и подводятся красивые термины вроде устойчивого развития, приверженность которому уже подтвердили большинство стран. Более того, такие лозунги звучат на уровне ООН, пусть и в несколько завуалированном виде. По своей же сути, это есть не что иное, как неомальтузианство, современная реинкарнация идеологии известного священника XIX века, который предлагал оригинальный рецепт избавления от социальных потрясений, заставить плебс меньше потреблять, плодиться и вообще придерживаться аскетического образа жизни ради сохранения статус-кво господствующего класса. Учитывая, что в рамках капиталистической системы уговорить по-хорошему ограничивать себя во всем никого и никогда не удастся, это можно сделать искусственно, путем развязывания войн, организации голода и запуска пландемий. В 21 веке к этому добавились еще и трансгуманистические методы, насаждение ЛГБТ, смены пола, ментальных извращений и многого другого. При этом нам обещают полное избавление от страданий, но не путем духовного развития, а более легким способом, как в романе «Новый дивный мир» Олдаса Хаксли с помощью принятия специфических препаратов. Если население большинства стран будет безропотно принимать все эти нововведения, то в конечном итоге понятие «служебный человек» как объект различных экспериментов станет реальностью, подводит итог разговора Денис Шульга. Вот представьте себе, я вам это может показаться таким, знаете, как бы зловещим, странным будущим, но надо понимать, что, к сожалению, это реальность. Вот давайте грубо взглянем на мир. Как устроен мир? Мир устроен был очень просто. Некая элита всегда пыталась весь остальной мир поставить себе на службу. Сначала был рабовладельческий строй, потом был феодальный, потом был капитализм в том, в том или ином виде. Фактически, но каждый раз это заканчивалось сменой формации. Почему? Потому что люди, которых элита пыталась превратить в обслугу, этого не хотели по двум причинам. Они, во-первых, были биологически такими же людьми, как те, кто их хотел превратить в обслугу. А во-вторых, у них вырастало по мере развития самосознания, и они сами хотели, так сказать, стать элитой. И вот весь этот круговорот происходил. А теперь получается следующее. Сегодня возникла реальная технологическая возможность в процесс эволюции человека. И цель создать принципиально новый подвид гомо-сапиенс служебного человека. Если вы смотрели фильм «Мертвый сезон», вы хорошо помните, он ну, тогда это были там какие-то рассуждения, а сегодня биологически это становится возможным сделать. Свойство популяции служебных людей очень простое. Ограниченное самосознание, и когнитивно это регулируется элементарно, мы с вами видим, уже это происходит. Вторая вещь – управление размножением – и третья вещь, дешевый корм это генно продукты. И это тоже уже все готово. Значит, фактически сегодня возникла реальная технологическая возможность выведения служебного подвида людей. И этому помешать уже не может никто, это развитие науки, но это по факту происходит. И мы с вами должны понимать, какое место в этой цивилизации мы можем занять. Дальше. Неизбежным последствием такого развития событий станет то, что человечество вскоре будет разделено на два или более вида Нормальные люди и люди 2.0 Прежде всего, именно элита будет иметь доступ к новым технологиям и благодаря этим технологическим усовершенствованиям будет намного превосходить обычных людей С точки зрения интеллекта, органов чувств, физической силы и продолжительности жизни будут сверхлюди первого сорта и обычные люди второго сорта, которые больше не будут играть важную роль в обществе и будут использоваться только для второсортных работ. Речь идет о появлении людей, избранных бога-людей, которые поднимаются на кивер небеса, где они живут как всемогущие и бессмертные боги, создают вселенные, без усилий перемещаются в пространстве и времени и не подчиняются ни естественным, ни вечным законам. Карма, перерождение, грех и этика больше не относятся к этим существам, они разъединены. Это торжество материи над Богом, люциферианский путь к просветлению, доказательство всемогущества человеческого эго, которое делает себя равным Богу. Это обращение всех духовных обещаний в чистейший материализм. Плоть была побеждена, вечная жизнь достигнута, ум освобожден, как программа в машине. Трансгуманизм ⁇ это материалистически-механическая противоположность традиционной духовности со всеми ее составляющими. Больше нет вопроса, что люди превратятся в новый вид с помощью технологических обновлений, генной инженерии и других методов. Через несколько лет, едва ли больше чем 10, два вида, вероятно, будут жить на этой планете. Конечно, остается открытым вопрос, может ли существовать настоящий искусственный интеллект. Никто не знает, что произойдет, когда они включат искусственный мозг. Однако искусственное сознание кажется невозможным как с научной, так и с духовной точки зрения. Форма интеллекта может быть возможной, но она, вероятно, останется детерминистическим чистым расчетом, без догадок, без идей, без интуиций и внезапных идей. Трансгуманизм – высшая точка материализма, его гротескная гримаса. Но у него уже есть миллионы последователей. И лишь немногие действительно понимают, как быстро многие из этих событий повлияют на нас уже в самое ближайшее время. Как и в случае со смартфоном. Все будущие разработки вернутся на круги своя. Родители скоро станут консервативными, если они не позволят своим детям использовать новейшие импланты на Рождество. Я надеюсь, что люди или умственно повзрослеют вовремя, чтобы закончить это развитие, или что другие факторы, такие как окружающая среда или экономика, к счастью, сделают это невозможным. Возможно, трансгуманизм является последним развитием материализма. Возможно, понимание этой безумной попытки откроет новую главу в истории человечества. То есть вот к чему нас ведут, вот в какой мир нас ведут. Еще раз повторюсь, когда это все проверят в должной степени на гражданах России, то, что пройдет эксперимент, будет распространяться и по другим странам мира. Такие именно у них планы, а получится их реализовать или нет, поживем, увидим. Потому что всякое может случиться, да, неожиданные какие-то природные факторы, события. Или, возможно, получится у человечества, что маловероятно, но тем не менее, я в таки надеюсь, как-то объединиться против этого всего и понять, наконец, что мы друг другу не враги. Мы, я имею в виду простых людей, там, американцев, русских, украинцев, белорусов, поляков и так далее и тому подобное. Враги те, кто сидят сверху, так называемые президенты и те, кто стоит за ними. Это моя позиция, это моя точка зрения. Я, конечно, могу в чем-то ошибаться, как любой живой человек. Я не говорю и не утверждаю, что все, что я сказал, это 100% истина в первой инстанции. Но, тем не менее, к сожалению, все это очень и очень вероятно И, скорее всего, может оказаться страшной правдой. А что вы думаете по поводу всего увиденного и услышанного? Пишите свое мнение в комментариях к этому видео. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, жмите колокол, поддерживайте лайками, делитесь ссылками на это видео с друзьями, берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!